Это у нас отправка была и в Ростовскую область, Белгородская, Белгородскую, в Белгороде, там находится центр, куда мы привозим, передаем и в дальнейшем отправка будет осуществляться по тем районам, где прошли наши войска, освободили все и населению, которому ну, непосредственно нужна эта помощь.